Да, но не виделись. Привет, ребят. Да закрой рот. Никто тебя все равно не смотрит. Эй, помолчи. Сегодня я решил проанализировать именно те ролики, которые больше всего заходили в моей аудитории, чтобы вернуться именно с годным контентом на свой канал. Да ты ни хрена не снимал все это время. Ну да, здесь ты права. Есть такое. Но также хочу поблагодарить именно тех ребят, кто оставался со мной до конца и смотрел мои ролики, поддерживая тем самым статистику в мое отсутствие. Спасибо вам. Теперь я постараюсь одаривать вас роликами каждую неделю. Итак, теперь к сути. Эта идея уже давно вертелась у меня в голове, и подобного я никогда не видел в ютубе. Поэтому мы должны обязательно это воплотить в реальность. Я думаю, многие из вас наверняка давно мечтали создать свою игру. И сегодня также как же это просто сделать, создав игру из муны. Итак, как вы думаете, с чего же становится самое главное мнение об игре? Конечно же главный персонаж. Как говорится, этому городу нужен новый герой. И как главный герой своей игры я вижу именно этот мим, но его нужно слегка переделать именно для моей пиксельной игры. Отлично, то что нужно. Окей, okay, ребят, теперь самый сложный момент в Game геймдефе. То, из-за чего большинство создателей игр больше никогда не возвращались к своему делу. Лео дизайн и геймдэ во всей его красе. Создание уровня и проектирование его в визуальном качестве. Да, сейчас я буду рисовать уровень и позже я буду обозначать все объекты как объекты твердые. Это будет очень долго, и поэтому я вырежу это, чтобы видео также оставалось информативным и кратким. Уф, ребят, в конце концов я доделал вот этот вот арт, специально для моей игры про мемы, прикиньте, ребят, и да, кстати, я еще использовал пару палков от CraftPixNet, ну, ребят, это реально долгая работа, я решил чуть сэкономить времени, и теперь мне осталось только обозначить как куски земли или остальные платформы, как солид, и чтобы главный персонаж э, смог прикасаться к ним как к земле. Ну что, погнали! Теперь я обозначил землю и остальные платформы как твердые предметы, и теперь персонаж может по ним спокойно передвигаться. Это очень классно. Также я добавил края, э, то есть твердые рамки, чтобы игрок не вываливался за уровень. И теперь это все выглядит довольно симпатично. Но все-таки это дело нужно немножко исправить. Итак, ребят, я исправил самые базовые ошибки, и теперь э, камера двигается за персонажем, и уровень открыт полностью для игрока. И также теперь персонаж э, отзеркаливается в левую сторону, когда двигается влево, и вправо, когда двигается вправо. Это делает его симпатичнее и более реалистичнее. Итак, теперь осталось самое главное, добавить игре цель. Что делал бы игрок? И я добавил кусочки пиц потому что я наш герой уже голоден, потому что довольно много бегал по платформам. И цель главного игрока собрать все кусочки пиццы, и тогда он переместится на следующий уровень. Конечно, над перемещением на следующий уровень поработаю позже. Ну а пока я пошел делать врагов, чтобы игра уже оказалась полноценной, и это видео не было пустым словом. Итак, все, ребят, игра полностью готова, есть главная цель собрать все кусочки пиццы и также не прикоснуться к врагам, которые у нас красное лицо и треугольник с глазом. Это все очень мемастные картинки, я решил их добавить, так как цель моего сегодняшнего видео сделать игру из мемов. Я добился своей цели, и также вы можете добиться своей цели, если будете верить в себя. Создавать игры довольно просто, и если вы поверите в себя, вы сможете сделать это даже за 5 минут. Всем удачи! кстати ребят хотел бы сказать что это видео реально тяжело мне удалось в этот раз просто на меня нахлынуло очень много проблем одна из них это то что проект не сохранился и в какой-то момент удалился я не смог финальное видео записать мне пришлось переделать полностью проект поэтому вы можете замечать в нем некоторые изменения также ну не было проблемы со звукозаписью сломался микрофон пришлось записывать через наушники также были другие проблемы и поэтому я прошу оцените пожалуйста это видео лайком потому что это только начало нового плейлиста индюшатня и если оно вам зашло но ну, я думаю вы должны хотя бы кому-то скинуть или поставить лайк я очень благодарен что вы досмотрели до этого момента всем удачи и всем пока